Коллеги, добрый день. Я бы хотел поблагодарить организаторов за возможность выступить на таком представительном форуме. Я хочу рассказать с позиции экспериментатора, экспериментального онколога про такую модель, как, достаточно широко используемую в экспериментальной медицине, как нечеловекообразная обезьяна. Ну, прежде я хочу сказать несколько слов про историю экспериментальной онкологии. В этом году исполняется 95 лет со дня создания первой лаборатории экспериментальной онкологии в Советском Союзе. Она была создана Николаем Николаевичем Петровым и совместно с его ученицей Ниной Алексеевной Кроткиной, Начиналось, начинались первые эксперименты по оценке канцерогенности каменноугольной смолы на грызунах. А если говорить про м -м, приматов, то также первые эксперименты на обезьянах были проведены в Советском Союзе под руководством Николая Николаевича Петрова на базе Института онкологии, сейчас вот инвиз онкологии Петрова. И Сухумской медико-биологической станции. А если э, говорить об истории, это было примерно в 50-х годах, а если говорить об истории э, использования обезьян как экспериментального объекта в онкологии, то... Э, Первые эксперименты по перевивке опухолей были проведены Ильем Ильичем Мечниковым и Ру. В 1903 году они прививали меланому в камеру глаза шимпанзе, но развитие опухоли они не получили. Интерес к обезьянам связан с тем, что они обладают очень близким филогенетическим сродством, анатомическим сходством и физиологическим сходством с человеком. Если говорить о современном состоянии экспериментальной онкологии, то э, в руках экспериментатора огромное количество моделей на сегодняшний день есть. Это клеточные культуры, классические 2D-культуры, современный вариант 3D-культуры, перевиваемые опухоли у разных видов животных, у грызунов в основном, у рыб. Также в качестве модели используются спонтанные опухоли, возникающие у животных. Опять-таки, в основном это грызуны. Опухоли могут быть индуцированы различными воздействиями канцерогенными. В основном это химические канцерогены, либо действия ионизирующего излучения. И высокотехнологичные модели современные – это генетически модифицированные линии мышей. Что же известно в этом отношении про нечеловекообразных обезьян? Наиболее частым типом спонтанных опухолей обезьян являются опухоли, ассоциированные с вирусными инфекциями, с инфекционным фактором. Ну, для человека это тоже известный феномен. Порядка 17,8% опухолей у людей ассоциированы с инфекционным фактором. В основном у людей возникают опухоли солидные. Если говорить про нечеловекообразных обезьян, то... Частота возникновения опухолей, связанных с инфекциями, она составляет примерно такую же величину, около 16% всех опухолей. Но при этом в основном наблюдаются развитие лейкозов и лимфом, приводят к развитию. Этих опухолей такие вирусы, как э, герпес-вирус обезьян Саймири, герпес-вирус обезьян Ателес, причем при трансмиссивной передаче э, другим видам обезьян. Также э, ассоциировано с, к, с развитием лейкемии является лимфокриптовирус Макакрезус, э, Т-лимфотропный вирус обезьян, вирус Эпштейнбар, э, вирус иммунодефицитов обезьян, папилломовирус, иванских макак. В Сухумской медико-биологической станции подробно изучался также вирусный канцерогенез. Это было связано с тем, что возникали вспышки лейкозов у павиан, и был выявлен ДНК, содержащий вирус. Относящийся к семейству вирусов Эпштейн-Бар в качестве теологического агента. Если говорить про спектр спонтанных солидных опухолей, то он достаточно широкий, практически поражаются все органы и ткани. В этом плане есть сходство с человеком. Возраст возникновения опухолей достаточно разный, от 2,5 лет до 18 лет и старше. Большинство типов спонтанных опухолей с одинаковой частотой выявляются у самцов и у самок обезьян. Спонтанные опухоли репродуктивной системы в основном выявляются у самых старших возрастных групп и крайне редко у самцов. Спонтанные Опухоли достаточно редки у обезьян, составляют порядка 5% во всех возрастных группах, но имеют тенденцию, частота их обнаружения имеет тенденцию к увеличению с возрастом животных, так же как это и характерно для человека. Наблюдение первых спонтанных опухолей у обезьян следует отнести к в середине прошлого века, это данные наблюдений животных, которые содержались в крупных зоопарках, и частота выявления опухолей достигала примерно 1%. По данным различных авторов 70-х годов прошлого века по 2000-е годы, частота опухолей у обезьян составляет порядка 2-4%, и она значительно ниже у высших обезьян. То есть, человекообразных. При этом есть достаточно большой разброс этих данных. Вот исследование Сибель-Девольф на 1066 случаев некропсии частота выявленных опухолей составила 0,38%. В 2008 году был представлен обзор э, Национального института рака США, э, где проводилось исследование на трех видах. Частота злокачественных опухолей в юванских макак э, составила 1,9%, у резусов 3,8% и была несколько выше у зеленых африканских мартышек 8%. Причем три из 5 опухолей это не хошкинские лимфомы. А доброкачественные опухоли с меньшей частотой выявлялись у иванских макак, а частота у резусов составляла 6%. У зеленых мартышек доброкачественные опухоли выявлены не были. По данным Международного агентства по изучению рака, у людей солидные опухоли являются причиной летальности в 20% случаев, что значительно превышает те цифры, которые имеются для обезьян. Следует сказать, что э, все данные по обезьянам э, получены в условиях искусственного содержания. Практически нет сообщений по содержанию в э, естественных условиях. При этом продолжительность жизни э, животных в искусственных условиях значительно выше, что связано с э, лучшим фактором питания, отсутствием воздействия хищников с меньшим травматизмом животных. Достаточно сложно сравнивать возраст, в котором возникают опухоли у обезьяны и у человека. Ну, вот, если говорить про макаку резус, это животное весом от 4 до 12 кг, не крупное, 45-64 сантиметра размер тела. Значит, продолжительность жизни максимальная до 40 лет. Вот по данным двух публикаций я посчитал медиану развития опухоли, она составила порядка 16 лет. Для человека это составляет 48 лет. При этом имеются данные, что медиана возникновения опухолей у людей это 66 лет. То есть опухоли обезьян, в общем-то, выявляются несколько раньше, ну, или развиваются. Можно ли связывать меньшую частоту развития солидных опухолей с меньшей продолжительностью жизни этого вида? Вероятно, нет. Вот было проведено достаточно детальное исследование в вот, среди самцов с ожидаемой продолжительностью жизни менее 10%. И среди этой популяции животных практически не выявлялись случаи рака простаты. При этом рак простаты один из наиболее часто диагностируемых опухолей у мужчин. Индуцируемые опухоли. Около 85% злокачественных опухолей у людей связаны с воздействием химических, биологических или физических факторов внешней среды. То есть канцерогенное воздействие преобладает над наследственными факторами. У обезьян проводилось большое число исследований по канцерогенезу, при этом самые разнообразные пути введения были. Пероральные, инъекционные, вводились канцерогенные вещества, назагастрально, инициировались или имплантировались под кожу, наносились на кожу, вводились в брюшную полость. При этом длительность экспозиции в различных исследованиях также была очень значительной, до 24 лет для некоторых соединений. Так, в одном из исследований 50 макак подвергались канцерогенному воздействию практически все органы и ткани, которые часто, наиболее часто наблюдаются в опухоли у человека, подвергались воздействию канцерогенных углеводородов. При этом кумулятивные дозы этого воздействия достигали граммов. Вводились также эстрогены длительно. До 11 лет был период воздействия. При этом у животных, которые выжили после этого воздействия в течение трех и даже более лет, опухоли не были зарегистрированы. Вот здесь представлен достаточно большой список химических соединений, которые являются мощными канцерогенами у грызунов. И при их введении обезьянам не, развел, не наблюдалось случаев развития опухоли. опухоли. Канцерогенный потенциал мышьяка, ДДТ, был практически ничтожным после дозирования на протяжении 15-22 лет животных. Ни один из сильных гепатоцеллюлярных канцерогенов, которые тестировались на обезьянах, не приводил к развитию гепатоцеллюлярного рака. Диментилбенцентроцин – это известный канцерогенный агент, который вызывает опухоли молочной железы у грызунов. При длительном ведении в течение четырех лет у одного из видов макак не было зарегистрировано опухоли. Гормоны сами по себе также не являются сильными канцерогенами у, этого, у нечеловекообразных обезьян. 17 контрацептивных стероидов, которые изучались, вводились на протяжении длительного времени. Отличий в частоте возникновения опухолей в контрольной группе и в опытных практически не было. 1,5% в контроле и 1,7% в опытной группе. Вот э, обзор Такаяма по э, химическому канцерогенезу у низших обезьян очень наглядно видно: 15 канцерогенов у крыс правый крайний столбик, э, которые вызывают развитие различных опухолей. Только 3 из них ассоциированы с канцерогенезом у нечеловекообразных приматов, при этом 10 из них являются канцерогенами первой или второй группы для человека. И это не вопрос, связанный с недостаточным количеством исследований. Вот обзор авторов Ксиа и Чен 2011 года. Большое количество статей посвящено этому вопросу. Очень небольшое количество химических соединений, которые ассоциированы с канцерогенезом у приматов. Это гетероциклические амины, афлотоксин, дитилнитрозамин, каталитические высококипящие масла, диметилбезатроцин и ряд других. При этом такие канцерогены, известные как метилхолонтрен и эстрогены, приводили к развитию доброкачественных опухолей, а полихлорированные бифенилы к пренеопластическим изменениям слизистой оболочки желудка. Радиационный канцерогенез. Тоже изучался этот вопрос активно в 50-х годах прошлого века. Значит, общее равномерное облучение тела протонами или высокоэнергетичными высокоэнергетичным рентгеновским облучением приводило к развитию опухолей у обезьян. Частота составляла в случае рентгеновского облучения порядка 9%. Среди животных, которые пережили облучение в дозе 2-8 Грей, частота была 14%. При облучении протонами с высокоэнергетическими 55 мегаэлектронвольт частота развития опухоли достигала 27%. Если вводить радиоактивные вещества, имплантировать в различные органы и ткани, ситуация кардинально меняется. Достаточно много было таких экспериментов. Небольшое количество животных в них было, что связано с длительностью наблюдения. Вводились радиоактивные соединения разной активности от 0,5 до 20 микрокюри. И у всех животных спустя... Несколько лет, 10, до 10 лет развивались э, опухоли. В основном это были саркомы. У единичных животных э, наблюдалось развитие меланомы и э, карциносаркомы. А, что известно в плане радиационного канцерогенеза э, у грызунов? А, значит, вот данные лаборатории э, канцерогенеза и старения. Института петрола облучение крыс общая равномерная гамма-лучами в дозе 4 Грей приводит к развитию опухолей у э, самок крыс э, с частотой порядка 74-77%. При этом подавляющим большинством опухолей 54-57% являются опухоли молочных желез. То есть, э, существенно выше частота и другой спектр э, развивающихся опухолей. Если говорить про клеточные культуры, то в базе данных ИТСС задепонировано на сегодняшний день 19 культур клеток обезьян. Из них только одна культура представляет собой лимфому. Все остальные – это две трансформированные культуры и клетки нормального эпителия почек. Перевиваемые опухоли. Огромное количество попыток предпринималось создать перевиваемые опухоли у нечеловекообразных обезьян. Вот и опухоли людей прививались, 191 опухоль была привита 72 обезьянам. Ни одна из попыток не оказалась успешной. Вот недавнее сообщение относительно автора Жоу, привили Рак легкого человека в бронхиальную слизистую бронхов обезьянам после спленоктомии. При этом использовалось достаточно большое количество клеток для прививки, порядка 10 в 7 клеток на зону инъекции. И вот 6 яванских макак использовалось, вводились в клетки в 12 зон. У трех из шести животных авторы спустя 9 месяцев обнаружили изменения типа дискриоза или более, большей степени злокачественности, включая рак. Однако авторы, если провести расчет частоты на количество точек ведения клеток, то частота успешности прививки достигает 8%. При этом авторы не указали в статье, развивались ли действительно клетки человека, или это происходило злокочисление клеток собственно, животных, но при этом указали, что клинические изменения соответствовали тем, которые наблюдаются у людей. Если же говорить, сравнивать с количеством клеток культур, которые есть, скажем, для мышей, то в ITCC 293 культуры клеток задепонированы, из них более 100 – это опухолевые. Известно более 50 перевиваемых мышиных опухолей. И у иммунодефицитных мышей создано большое количество, более 500 моделей опухолей человека ксенографных. Можно ли действительно говорить о том, что вот низшие приматы являются такой уж транслируемой для человека моделью, насколько вот филогенетическое родство близкое? Вот на этом слайде представлены результаты анализа, который был сделан в 2013 году по сравнению биодоступности разных препаратов при пероральном видении животным, собакам, грызунам и приматам. И отслеживалась корреляция с теми данными, которые есть для человека. Абсолютно случайный характер распределения мы видим. Это говорит о том, что невозможно достаточно хорошо предсказывать ни по одному виду животных, фармакокинетику препаратов, а если фармакокинетика отличается, в том числе и для канцерогенных веществ, видимо, она может отличаться, значит и фармакодинамика будет отличаться. Вероятно, все-таки нечеловекообразных приматов следует рассматривать как некую негативную модель в онкологии и, возможно, они являются неким ключом для того, чтобы ответить на вопрос, с чем связано развитие опухоли, какие генетические э, механизмы, эпигенетические э, лежат э, в основе резистентности. И, возможно, это ключ к тому, чтобы выработать какие-то меры профилактики. Таким образом, использование нечеловекообразных обезьян в настоящее время очень ограничено и было всегда ограничено в силу их э, редкости, э, дороговизны и большого размера тела. Э, Частота опухолей спонтанных индуцированных у нечеловекообразных обезьян крайне низкая. Прививаемые опухоли и модели на настоящий момент можно считать, что их практически не создано. В связи с низкой частотой спонтанных опухолей крайне интересно представляется создать такую модель опухолевого нечеловекообразных обезьян для изучения ну и относительное такое вот, отсутствие онкологической заболеваемости делает нечеловекообразных а обезьян такой негативной моделью с потенциалом для, идентифика... для идентификации протективных факторов, которые могут обезнять их относительную устойчивость к онкологическим заболеваниям. Благодарю за внимание.